Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики и гости нашего канала. Вот опять наступило время премьер новых песен, как обычно. Прошу вас с пониманием послушать и вниманием новые мои работы. И вот одна первая работа, которую я предоставляю вам, она необычная, но я не буду раскрывать всех таинств этой работы. Вы сами сейчас услышите в этой все песне. Ну и так, поехали. Итак, друзья, новые песни, как всегда. Поехали. Лежала ручка на столе, на белом полотне бумаге. По ручке муха потихонечку ползла. Месяц на небе звездном и затумчива вылазил Погода к ночи обалденная. И только фонари в ноче объект сулы преосвещали, закончить писанину муха не дает, Передвигаясь в ночь по ручке, она особо без печали, Облюбовала мою ручку и ползет. А мне закончить бы к рассвету, Но не могу, когда мешают сочинять, Хотя на улице и ночь, но уже лето, А муха не дает нарочно мне писать, А мне закончить бы к рассвету.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 Брежет рассвет, Ох, если мне бы дописать новую песню хоть бы дали, Муха на ручке мне устроила протест, уже и мысли путались, и рифмы строчки исчезали. Тому хорошку мне никак не отдает, что я придумал написать, мысли конкретно исчерпались, а тварь по ручке все не стало ползет, А мне закончить бы к рассвету, Но не могу, когда мешают сочинять.